Друзья, привет! Вот только что задали такой вопрос, на самом деле задавали его раньше, где-то отвечал уже. Вопрос заключается в следующем. Когда я рекомендую распорядок дня человеку после подъема, рекомендую обычно сходить в туалет и принять душ, а потом заниматься йогой. И вот вопрос в том, что после йоги обычно там хорошо позанимаешься, взмокнешь и что, опять в душ снова идти? Два раза что ли в душ идти, да? Ну, на самом деле считается, во-первых, почему мы принимаем душ утром, да, после туалета именно, потому что, во-первых, за ночь шлаки выделяются через поры кожи, тело очищается, освобождается от этих шлаков, они в виде пота, там, чего-то, каких-то вот э загрязнений, они остаются на коже, и надо их обязательно смыть утром, плюс, когда вы... Идете в туалет, эвакуируете из себя все лишнее, да, все шлаки. Опять же, тоже, тело оно еще и через кожу выделяет некоторые токсины, от которых надо избавиться. Их тоже надо смывать. И вот по Юрведе считается, что душ надо принимать именно вот так вот, утром после подъема и после туалета, да, и до 9 часов еще там, если по времени, да, считается, что до 9 утра надо принять душ. Это обязательно, чтобы эти шлаки не начали обратно впитываться через кожу. А что касается после йоги, так это считается, что после йоги на самом деле нельзя душ сразу принимать, потому что, как раз вот на чистое тело, если мы позанимались йогой, то тот пот, который выделяется во время йоги, он наоборот полезен, и он должен впитаться в кожу, вот этот пот. Но это вот так считается. Я сам это на себе проверить пока ну, не настолько. Я хорошо еще чувствую свою кожу, свой организм, что действительно что-то впитывается или нет. Поэтому я верю писаниям, верю мудрецам, которые об этом рассказывают. Да? И если мне хочется помыться, да, то есть сразу после йоги, я выжидаю где-то час-полтора и обычно моюсь. Даже в Индии, когда жил на берегу океана, да, я позанимался йогой, еще где-то час, наверное, я сижу там, медитирую, либо валяюсь, загораю, либо что-то, потом иду в океан обкупываюсь. Но вот как-то вот э, верю я в это, да, в общем-то, вы тоже хотите, верьте, хотите, нет, либо проверяйте на себе, это, может быть, поэкспериментировать и почувствуйте, как лучше вам именно. Но я придерживаюсь того, что вот рекомендуют тексты и на себе тоже, наверное, все-таки с годами, я просто уже не помню, когда я это начинал, там 20 лет назад, вот таку, в такой режим я входил, и он меня этот режим вполне устраивает, сейчас вот, тот образ жизни, который я веду, придерживаюсь йоги аюрведы, да, он мне говорит о том, что, чувак, у тебя ничего не болит, ты чувствуешь себя прекрасно, бодро, энергично, поэтому продолжай сохранять вот этот вот режим. Но еще как бы надо отметить, что режим он такой немножко гибкий всегда, а опять же, от той же аюрведы зависит, да, что... Мы регулируем свой режим в зависимости от погоды, от сезона, от места, где мы живем, находимся. То есть вот, ну вот как-то так вот, наверное, ответ на вопрос. Еще хотел вам сказать, кто дослушал уже до этого момента, не устал да, от моего вот длинного этого рассказа. Сейчас буду размещать короткие вот такие ролики, там, не знаю, 2-3 минуты, где-то, может, полминуты или там 15 секунд С ответами на вопросы, у меня их много накопилось, я их буду выкладывать на втором своем канале Вячеслав Орлов называется канал в YouTube Вроде YouTube не закрывает, только монетизацию нам перекрыли, но она не особо как-то и волновала меня, эта монетизация всегда Поэтому добро пожаловать, кто еще не подписан, канал в ютубе Вячеслав Орлов, там будут короткие видео и можете посмотреть там старые видео, когда я путешествовал по Индии, там какие-то такие вот просто зарисовочки снимал, на которые сейчас уже время просто не остается на монтирование их. Ну старого материала там тоже очень много и кому-то может быть интересно будет посмотреть вот кого Индия путешествие, интересует все это. Так что заходите, кто еще не в курсе. Всем прекрасного дня, будьте здоровы и счастливы, как всегда, увидимся.